Диатез – это не болезнь. Так обычно называют симптомы атопического дерматита экзема, у маленьких детей – покраснение, сухость кожи и зуб. У нас многие врачи считают его диагнозом. Однако в США диатез никто не лечит. Кто прав и что делать с красными щечками ребенка? Рассказываем обо всем по порядку. Диатез – не болезнь. У ребенка организм работает иначе поскольку его система пищеварения еще не до конца сформирована. Поэтому у детей так часто случаются инфекционные заболевания и острые реакции на бытовую химию или лекарства. Когда же малыш подрастает, работа печени, кишечника и иммунной системы естественным образом улучшается. Значит можно не лечиться? Не совсем, поскольку сам диатез – это не диагноз, терапия здесь не нужна. Однако на его фоне может развиться атопический дерматит. В отличие от диатеза, он встречается и у детей и у взрослых. Среди признаков – высыпание, зуб, покраснение на коже, сухость и жжение. Атопический дерматит – это не болезнь кожи, а проявление проблем в организме ребенка и незрелости его желудочно-кишечного тракта. А как лечиться? Прежде всего следует проконсультироваться с педиатром. Он подробно расскажет, что нужно делать. А Если врач поставил ребенку диагноз «атопический дерматит», основная задача родителей – выявить и устранить аллергены. Доктора дают следующие рекомендации. Кипятите белье и одежду малыша. Аллергены разрушаются при высокой температуре. Надевайте на ребенка одежду из натуральных материалов – льна, хлопка, шерсти. Кипятите воду или установите фильтр. Если нужно перевести ребенка на смесь, делайте это постепенно. Чаще убирайте дома, не давайте ребенку потеть. Следите за чистотой стула. Запоры усиливают проявление болезни, поскольку аллергены не успевают вовремя покидать кишечник и всасываются в кровь. Проветривайте помещение. Легкий – это фильтр организма, который удаляет аллергены. Надеюсь, видео было вам полезным. Пусть ваш малыш растет крепким и здоровым. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.